Жара в горле ни капли влаги, а по пыльной дороге еще предстоит долгий путь. Сучья деревьев вдали словно алые флаги, рвутся и мечутся по ветру, словно пытаются черное небо лизнуть. Взвилась завеса из пыли дорожной, с собой стараясь закрыть мне глаза и ветра шум, громкий, протяжный. Тревожный Звучит у ушах так, будто бы резко скрипят тормоза. будто вот бы кто-то, где-то, когда-то опомнился поздно, Что скорости пика уже он достиг. От бешенства их вдруг стало ему страшновато, Педали вдавило, а лязг тормозов превращаться стал в крик. Смешался он с пылью, Грязные каплями пот растекся По мокрым плечам и спине И вместе с грозой Шальной, безобразной Эхом тревожным раскинулся И воротился ко мне На горизонте гроза разразилась не шутка Мечутся молнии, светом воинственным Все освещая вокруг Первые капли дождя уже падают гулко. Гром грозно грохочет Молнии, вечность, спутник и друг И чудится мне в этих вспышках и гуле Что рвется вдали за снарядом снаряд И как капли дождя, что меня полоснули подкушенным падает мертвым за солдатом солдат Как страшно, когда безо всякого смысла Из-за амбиций тех, кто главней, стонут народы И море смерти над ними нависло И жены остаются без сыновей и мужей А мне бы... Скорее где-то укрыться, И я по длинной и мокрой дороге В свой маленький домик бегу, Чтобы в тепле за чашечкой чая Забыться, прогнать от себя этот вечер, Пророчащий нам большую беду. Февраль 2007 год.